Всем привет! Вы смотрите ролик под названием CryptoTrade.van Заработок 1000 рублей в день. Пассивный заработок в интернете с вложением 2022. Друзья, досмотрите это видео до конца. В этом видео я вам покажу, как я инвестировала в новый долгосрочный проект 25 тысяч рублей. Я открыла на вложенные деньги два депозита, которые мне будут приносить пассивный доход на протяжении месяца. И прибыль я буду выводить ежедневно, то есть каждый день. Также я разместила ссылку в своем телеграм-канале. И у меня уже есть первый реферал, который инвестировал деньги. И мне поступили реферальные отчисления, которые я вывела и проверила проект на платежеспособность. Всем приятного просмотра! Друзья, сегодня у нас на обзоре самый новый, самый мощный, долгосрочный инвестиционный проект, который запустился сегодня, буквально пару часов назад. Новый долгосрочный проект под названием CryptoTrade.van. Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте CryptoTrade.van от 1000 рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек.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 5-й за 25 дней, 6-й 400% за 30 дней, 7-й 500% за 35 дней, 8-й 600% за 40 дней, 9-й тарифный план 700% за 45 дней, 10-й тарифный план 1000% за 60 дней. Начисление прибыли каждый день. Статистика компании CryptoTrade.One. Друзья, как я вам и говорила, проект совершенно новый, он стартовал сегодня, 13 января. Проинвестировано на данный момент более 170 тысяч рублей. Выплачено более 2 тысяч. Участников на данный момент 117 человек. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Выплаты с этого проекта еще только реферальные. Также мы видим мой депозит на 10 тысяч 1 рубль.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. На балансе у меня 1920 рублей. Друзья, давайте я перейду во вкладку «Партнеры». Как мы видим, у меня есть уже один активный реферал. По нему у меня начислены реферальные начисления. Ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Вывожу я 1920 рублей. Платежную систему я выбираю пр Друзья, моя заявка успешно выполнена. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Статус у моей заявки обработан. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 1901 рубль. Выплата с проекта ван. Друзья, проект платит. Друзья, ну и так как проект платит, сейчас я создам еще один депозит. Захожу я на седьмой тарифный план, то есть 500% за 35 дней. Начисление прибыли каждый день. Платежную систему я выбираю, ПР, инвестирую я 15 тысяч 1 рубль. Друзья, сейчас 15 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим.